Казка курочка ряба. Давным-давно жил был дед. Да баба. И была у них курочка ряба. Снесла как-то курочка рябое яичко. Не простое, а золотое. Решили с дед бабой положить яичко на стол. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. А тем временем мышка-варишка прыгнула на стол, хвостиком махнула, яичко упала и разбилась. Дед плачет, и баба плачет. А в тем временем курочка ряба их успокаивает, кудахчет. Не плачь, баба, не плачь, деда, я вам новое яичко снесу, не, не золотое, а простое. Снесла она как-то яичко, не золотое, а простое.